Тело, это когда здесь, на сегодняшний день, уже в течение Когда мы здесь, в течение уже в течение вечера. Я летел на бро! что переключился пока теперь не долетел боже что происходит оружия нет зашибись я буду пластины кидаться Поехали. он хочет с вами подружиться кто тебе такой как сказал все не получится не двойка опять этот звук бра вот этот вот это конечно кошмар Ahorita acá son las siete y veinte de la mañana. Uh -huh. No, si yo me mata. levanté porque yo por un montón estepado. de mensajes que se ponen. Hey, Ay mal parido. Hello, hello, hello, hello mada foca. <laughs> Мазафака! О, нет, моих друг. Я люблю тебя, друг. Я дал себе слово материться, не материться. Мой friend. Так что я не буду материться. Where are you from? Costa Rica, Costa Rica, you Costa Rica, ah, come style, my amigo, abre ты sì, <заскиваешь> <заскиваешь> э, Гаврон. Э, а, <"Музовеч> <"Музовеч"> а, не, не говно, Гаврон. Значит... <заскиваешь> да я поняла, поняла. Эй! Hey. <заскиваешь> Это же шутка была, просто плохая. На что то ходит. <заскивает> <заскивает> Где он там? Киберспорт, спорт бро, да? Что? Ты мой друг. Ааа, Россия. Да, Россия. Я люблю я люблю Путин. Мы тоже Путина любим, мы тоже.